У вас, друзья мои. Наконец-то мы, короче, на нафиг это, добрались до того момента, что сможем крафтануть, короче, эту подводную лодку. Долго я к этому шел, много растил всяких этих, э, как их э, растил, короче, нафиг. Много всякого дерьма. Ну, он этих пчел он там выращивал себе. Где они там, бля, стоят. Вон там, короче, улики стоят. Он на пугали, он там вот так. Короче, вон там вон они стоят улики. Много ждал нафиг. Но все равно у меня там одна все упропнулась. Короче, сейчас будем мы докрафчивать водку подводную халява сервер э, Европа, Ой, не Европа, а ПТС. Короче, мы начинаем короче лодочку делать. Скоро мы начнем видосы снимать за то как мы будем. Так, так, синюю водку будем крафтить. Так, так, так у нас все есть. Так. Вот эту канительку нам надо, вот эту канительку нам надо, все это есть, прокравчиваем. Наконец-то у меня будет лодочка, сейчас навесы замутим и начнем. Так, так, так, так, так, так. сделали. Так, теперь что у нас синяя лодочка, не Синяя лодочка, что у нас? Вот эту канительку надо, так, это у нас имеется, прокравчиваем, вот эту канительку. Корм, корм нет могу так эту конетельку делали. так что что так осталось нам короче деревья хупакуем ну короче дерево и вот эту конетель все так это у меня где-то здесь лежит так где она лежит так не в этом чемодане в маленьком вот маленьком Сейчас, скажусь, вот она и вот она вот входит то или то так кто, Никто, блядь. Блядь, тогда не того цвета сейчас пойдем. Он там в нижнем, может, есть. Блядь. Тихо, не беги никуда. В нижнем, в нижнем. Так, так, так, так. Блядь, какого цвета это? Вот это, походу, ультра какая-то. И еще кожанку такую уже надо. Кожанку. Блядь, где цвет не вижу, блядь. Цвет, цвет, синяя, синяя красенькую это у меня кем тут прибежал так короче берем все подряд напишем так так так так так так так так так так так так так так сейчас я напишу секс снимаю так я снимаю про подводку Так, ладно, ладно, ладно, кожанку, кожанку нам надо, короче, какую-то я цвет что-то не могу опустить. А по названию не короче, так, еще давай. Есть, есть, есть. Вот она подлодочка, синенькая у вас будет. его подлодка есть теперь мы короче на неё весики должны замутить короче, все лодку я а шел. <звук> вот это самая проблемная канитель была вот эти два прока я очень здесь долго искал на акционе их никак нету и очень короче долго искал вот у меня кем короче здесь мы с ним как бы сегодня на кратина попадем тоже пойдем наверное скорее всего запишем видео так ладно Другие. На этом, короче, конец пока Все, что хотел, показал Лодка у нас в инвентаре Так, так, так, так, так Где она у нас есть? Вот она у нас имеется Так, обновляем так. Теперь у нас трактор есть Лодка есть Танк есть Лодки все есть, рыбацкие, шхуны Все у нас имеется в наличии Короче, все море. Все у нас в наличии Сейчас только апгрейдим, короче И все Ладно, все, удачи. Что хотел бы показал.